доброе утро коллеги с вами исаков роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день пятница 10 августа и давайте посмотрим с чем она завершается текущая торговая неделя и я напомню что если вам нравится это видео то не забывайте ставить лайк подписываться на канал Ну и если у вас есть вопросы то писать их в комментариях Итак, пара евро доллар вчера к концу торговой сессии смогла преодолеть минимальное значение 8 августа что вернуло нас вновь в новую фазу нисходящего движения ну и к концу торговой сессии мы обновили также минимальный значение 6 августа, подтвердив настрой продолжения движения нисходящего. Сегодня с утра уже дошли до уровня 1.1433 и движемся по направлению на 1.13, из чего делаем вывод, что тенденция нисходящая сохраняется. А ближайшие цели а, по движению мы с вами уже обозначили, это область 1.13. Ну, конечно, к концу сегодняшнего дня мы можем увидеть небольшую коррекцию, но в целом цель на следующую неделю а, обозначена. А ближайший разворотный уровень по данной формации отмечаем на максимальные значения, которые были зафиксированы 8 8 августа по цене 1.16.30. По паре британский фунт-американский доллар сохраняется тенденция нисходящая. цели по снижению – это уход ниже отметки 1.2754. Ближайший разворотный уровень отмечаем на максимальном значении вчерашней торговой сессии, который был зафиксирован по цене 1.2912. Ну и далее тенденция нисходящая сохраняется. По паре американский доллар, канадский доллар продолжается движение восходящее. Сегодня мы обновили максимальные значения, которые были зафиксированы вчера. Следующий цель роста это уход выше области 1.3120 и движение по направлению на 1.31 40. А ближайший разворотный уровень на текущий момент пока остается на минимуме 7 августа, который был зафиксирован по цене 1.2961. Уже после обновления максимальной значения 8 августа мы сможем его скорректировать, переместив на минимум четверга. А по паре американский доллар и японская иена сохраняется на текущий момент тенденция нисходящая. Напомню, что мы торгуемся также вблизи области поддержки, область минимальной значения июля. А в свою очередь, пока мы торгуемся ниже уровня 111,7, тенденция нисходящая сохраняется. Если пара сможет пробить данный уровень, закрепиться выше него, то уже будем ожидать возобновления роста по данному активу. А по паре австралийский доллар, американский доллар – а вчера к концу торговой сессии мы также пробиваем минимальное значение 8 августа, что нас приводит вновь в фазу нисходящего движения, то есть движения в сторону основного тренда. И сегодня с утра уже обновили минимальное значение. Следующие цели по снижению это область 72.43, ближайший разворотный уровень, максимум четверга, который был зафиксирован по цене 74.52. А по паре еврофунт. Сегодня с утра мы смогли пробить минимальное значение, которое было зафиксировано вчера, что нам говорит о начале коррекционного нисходящего. Движения по данному активу и предполагаемой цели по снижению – это область 89.14 и 88.57. А возврат к покупкам по данному активу будем рассматривать в том случае, если цена сможет закрепиться выше максимальных значений, которые были зафиксированы вчера по цене 0.9030. А по золоту сохраняется цена нисходящая. Так мы не смогли закрепиться выше области 1217-1216 долларов за тройскую унцию, но вместо этого обновили минимальные значения, которые были зафиксированы вчера, что также подтверждается сохранение нисходящей тенденции по данному активу. Следующие цели по снижению – это область 1198. А по нефти нефтемарке Brent торгуемся мы вблизи. Области минимальных значений, которые были зафиксированы на отметке 71.44, 71.40 долларов за баррель нефти марки Brent. Но пока мы его не преодолели, говорить о более затяжном снижении в область 67 пока мы не можем. А в рамках часового таймфрейма тенденция нисходящая сохраняется. Если уходим ниже минимальных значений, которые были зафиксированы 8 августа, то уже можем ожидать снижения в область 67 соответственно. А по индексу DAX на текущий момент тенденция восходящая также. Сохраняется цель роста это область 12 888. Ближайший разворотный уровень пока по-прежнему остается на минимальном значении 6 августа, который был зафиксирован по цене 12 534. Ну и биткоин сегодня фактически первый раз за несколько торговых сессий. Мы видим уже а, с утра торговлю выше максимум, которые были зафиксированы вчера по цене 6520 долларов за один биткоин. Если цена сможет укрепиться, а, закрепиться выше и точнее, удержаться выше уровня 6149 долларов за один биткоин, то с текущих уровня можем ожидать уже первой попытки на восстановление по данному активу. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. всем желаю хорошего завершения торговой недели, хороших выходных и увидимся уже на неделе следующей. Всем спасибо и до свидания.